Как прежде храбр он и беспечен, и как всегда не устрашим. пусть век солдата быстротечен, пусть век солдата быстротечен, но вечен Рим, Великий Рим, пусть век солдата быстротечен, пусть век солдата быстротечен, но вечен Рим, Великий Рим, Пусть кровь в кровь ладони, нам не в тягость. На раны плюй, не до того, пусть даст приказ тебе и август, пусть даст приказ тебе и август мы точно выполним. Его, пусть даст приказ тебе и август, пусть даст приказ тебе и август мы точно выполним. Его под палестинским знойным небом, в сирийских шумных городах. Предупреждение косэго, предупреждение квосэго заставит дрогнуть, Дух врага, предупреждение квосэго, предупреждение квосего заставит дрогнуть, Дух врага сожжен в песках Иерусалима, В волнах Ефрата закален в честь императора и в честь императора и шестой шагает.